Всем огромный привет! Всем огромный привет! Подождем некоторое время, пока присоединятся все, кто планировал. Всем огромный привет! Очень-очень рада всех вас видеть! Спасибо большое, что нашли время и присоединяетесь к этой трансляции. Я, конечно же, постараюсь ее сохранить и, возможно, даже опубликую на YouTube. Так что, если вдруг вы не все сможете увидеть, услышать, то в таком случае посмотрите в записи. Итак, тема сегодняшнего нашего эфира — это предстоящее солнечное затмение. Эта тема очень востребована, несмотря на то, что и так об этом много говорят, но я получила от вас много запросов, чтобы рассказать об этом затмении, так как у меня, если честно, были некоторые сомнения или записывать видео о Марсе Вовне или же о затмении. Поэтому, <смех> учитывая то, что вам эта тема интересна, мы, конечно же, сегодня с вами поговорим на тему затмения. Всем добрый день! Итак, это будет у нас кольцевое солнечное затмение. Оно, напоминаю, произойдет... 21 июня и будет оно в первом градусе знака рак многие сразу отбрасывают значимость этого затмения но оно не полное оно кольцевое значит и воздействовать на нас сильно не будет но на самом деле не только этим критерием нужно руководствоваться для того чтобы определить силу затмения во-первых, солнечных затмений в этом году не так много, несмотря на то, что в 2020 году всего шесть затмений, что очень много само по себе, но только два из них солнечные, а остальные четыре лунные. Как вы наверняка знаете, именно солнечные затмения дают человеку возможность начинать какие-то важные дела, инициировать перемены, прям выбирать какой-то совершенно новый вектор в своей жизни. И есть еще один очень важный фактор — это то, что 20 числа перед затмением Солнце будет в точном соединении с восходящим узлом. Такое событие происходит один раз в год, и оно тоже является очень ярким фактором, которые указывают на то, что Вселенная предоставляет нам возможность взять инициативу в свои руки и решить какой-то очень важный вопрос, который у нас стоит на стопе или на который ранее не хватало времени. К тому же это затмение происходит в день летнего солнцестояния, что тоже, я уверена, вы понимаете, делает это событие очень энергетически сильным. Поэтому, безусловно, несмотря на то, что это не полное затмение, оно будет влиять на нас достаточно интенсивно. И в первую очередь оно позволит нам взять свою жизнь в руки. И сейчас мы с вами поговорим, в какой именно сфере это произойдет. В первую очередь вам нужно, конечно же, смотреть по своей карте, и та сфера жизни, которая начинается в знаке рак, она, скажем, от природы вызывает внутри вас очень много эмоций. Это та сфера жизни, к которой вы подходите не разумом, а эмоциями и сердцем. И... Обычно вот сфера жизни, которая находится в знаке рак, то есть это дом гороскопа, который находится в знаке рак, он больше остальных подвержен каким-то внутренним шатаниям, когда мы слишком эмоционально что-то воспринимаем и из этого ощущаем беспокойство. Соответственно, благодаря данному затмению может получиться устранить эти шатания и укрепить данную сферу жизни. Во всяком случае, если вы постараетесь это сделать, две недели до и две недели после данного затмения будет такая возможность. Если вы постараетесь укрепить эту сферу, устранить эмоциональное шатание, то вы получите очень хороший результат. И давайте разберемся по общей картине. Если вы, конечно, умеете строить свою натальную карту и можете определить в, какой, в какую сферу у вас попадает знак рак то в таком случае вообще нет проблем если же вам это сложно сделать мы сейчас вкратце пройдемся по знакам зодиака и вы можете слушать этот прогноз как для солнечного знака так и для вашего асцендента это будет в равной степени информативно Итак, раки. Будем рассматривать так, будто бы асцендент находится в этом знаке. Но, повторюсь, в случае вот с солнечным знаком, если у вас солнечный знак в раке, это тоже будет работать. Самая эмоциональная сфера в вашей жизни – это ваше отношение к самому себе. И поэтому данное затмение поможет вам укрепить свои позиции в жизни – если вы в каком-то вопросе ощущали неуверенность, шатание, если вы не знали, к чему это все может привести, как лучше себя вести в той или иной ситуации, как лучше себя презентовать, если вы до конца не видели себя в своей профессии, в своей работе, то данное затмение поможет вам, скажем так, принять правильное решение, найти себя в чем-то, и благодаря этому обрести внутреннее спокойствие. Скорее всего, для раков данное затмение принесет в жизнь то, к чему они очень долго шли, и эта тема, скорее всего, вызывала как раз-таки вот эти шатания и очень много эмоций. И сейчас будет возможность, скажем так, этот вопрос решить. И э, поэтому однозначно раком нужно включаться сейчас активно. Не смотрите на то, что Меркурий ретроградный. Э, многие воспринимают в данный период, что вот Меркурий ретроградный ничего нельзя делать. Но это вовсе не так. Есть очень много дел, которые заброшены, которые вы когда-то хотели воплотить в жизнь, но так и не получилось. И если вы начнете этим темам уделять внимание, поверьте, вам на ретроградном Меркурий точно не, не будет когда скучать. Что касается знака Лев, то затмение будет в вашем двенадцатом доме, соответственно, самая эмоциональная сфера в вашей жизни это ваш внутренний мир, который вы стараетесь не показывать другим людям, соответственно, самые интенсивные эмоции, особенно если они связаны со страхами, неуверенностью в себе, львы стараются прятать и не показывать никому. И солнечное затмение в 12 доме это очень хороший фактор, который способствует личному росту и развитию. Двенадцатый дом, он связан с верой в себя, в свои силы, в принципе, с верой. Человек может верить даже просто не в себя, а в то, что ему помогает Бог или его род. И это дает ему силы. По двенадцатому дому вера дает силы. И если у человека много планет в двенадцатом доме, ему важно верить во что-то. Соответственно, данное затмение поможет укрепить веру в себя и в то, что все получится, поможет справиться с каким-то страхом, с теми сомнениями, которые были внутри и мешали себя реализовать или мешали решить какой-то вопрос. То есть если в вашей жизни был ступор в какой-то сфере, и это происходило по той простой причине, что просто вы внутренне были к этому не готовы, вы боялись что-то изменить, то данное затмение поможет вам пройти вперед. То есть однозначно все по данному затмению начинается с эмоционального фона. Как только человек решает эмоциональную проблему, вопрос с эмоциональной точки зрения, сразу ситуация начинает решаться у дев самая эмоциональная сфера это друзья и это взаимоотношения с коллективом с единомышленниками многие из тех людей у кого асцендент в деве могут относиться к друзьям точно так же как и к своим родственникам и Вместе с друзьями, возможно, даже могут решать какие-то имущественные вопросы. Возможно, это затмение поможет собрать в доме друзей или какую-то вечеринку, мероприятие организовать. В любом случае, данное затмение будет подталкивать человека объединяться с другими не замыкаться в своем внутреннем мире, делиться своими эмоциями с окружающими. Поэтому очень важно делом по данному затмению не закрываться в себе, а наоборот выходить в свет. Кстати, очень важный момент, о котором я хотела упомянуть еще в самом начале. Если в вашей жизни имеет место быть такая ситуация, что вам в принципе эмоции мешают по жизни, вы можете этот вопрос решить вблизи данного затмения. Я рекомендую вам начать вести дневник ваших эмоций. Назовем это так. То есть это, скажем так, ваша личная тетрадь, в которой вы будете записывать самые яркие эмоции, которые вы проживаете в течение дня. И к примеру, если это какая-то отрицательная эмоция, которая впоследствии как-то выбивает вас из колеи, то в таком случае вы можете, эм, во-первых, ответить себе на вопрос, можете ли вы решить, в принципе, эту ситуацию и почему данная ситуация вызывает настолько сильные эмоции. То есть вы должны понять, почему... Эта тема вас настолько сильно волнует. Зачастую люди теряются, когда они начинают переживать яркие эмоции, они начинают бояться этих эмоций и стараются просто эту тему замять и больше к ней не возвращаться. Но данное затмение покажет, что так нельзя делать. Если есть какие-то эмоции, они должны к чему-то привести. Это не просто так вы реагируете на того или иного человека или ситуацию очень ярко. Поэтому сейчас хорошее время разобраться в этих эмоциях. И даже в связи с тем, что данное затмение будет в первом градусе знака Рак, этот градус, он будто бы по энергетике объединяет знак Близнецы и Рак, то есть он пограничный этот градус. Близнецы у нас отвечают за мысли, за то, когда мы озвучиваем то, что мы думаем. Рак за эмоции, поэтому лучший способ пережить данное затмение — это проговаривать эмоции, выписывать их в блокнот или же обдумывать их. То есть эмоции должны переходить в мысли и в слова они должны находить выход, а не копиться внутри и приводить к каким-то внутренним шатаниям и дисбалансу. И вот львам, кстати, это будет очень полезно, так как 12-й дом затронут, будет очень полезно разобраться со своими эмоциями. Что касается знака Дева, то здесь больше сработает именно находиться в... В социуме, среди единомышленников, среди друзей. Это будет лучшая терапия и эм, лучшее, эм, скажем так, эмоциональное расслабление. Э, весы. Для этого знака э, рак э, попадает в десятый дом карьеры, и э, 10 десятый дом отвечает не только за карьеру, но и за жизненные цели в. Это то, к чему человек стремится и считает это достижением. Не всегда и не для всех карьера это достижение. Есть масса людей, которые стремятся построить большой дом, создать семью, иметь детей. У каждого свои приоритеты. И вот весам нужно будет разобраться со своими приоритетами. Скорее всего, вот этот рак в 10 доме, он будет тоже не непроработанном варианте блокировать желание глубоко понять свои цели. То есть человек может просто бояться ставить цели и бояться к чему-то стремиться. Если это ваш случай, в таком, в таком варианте это все проигрывается, тогда вам стоит все-таки позволить себе желать и обращайте внимание на то, как, к какого рода успехом других людей вы относитесь очень-очень эмоционально. То, что вы воспринимаете очень ярко, когда видите это у других, скорее всего, это и есть то, что вы и сами хотели бы иметь. Могут быть разного рода эмоциональные ситуации, связанные с вашими руководителями, с теми людьми, с кем вы вместе работаете, кто выше вас По авторитету это могут быть даже родители Вот с этими людьми тоже могут быть определенные ситуации, которые будут подталкивать вас разобраться в себе Дальше, скорпион, девятый дом это у нас сфера, которая отвечает за мировоззрение, в принципе, за любого рода расширение. И рак в девятом доме может давать страх расширяться, расширять бизнес, страх выслушать авторитетную позицию другого человека, страх позволить себе допустить ошибку и простить себе эту ошибку, то есть определенно вот данное затмение для скорпионов несет такой очень яркий посыл разобраться со своими установками внутренними со своим мировоззрением, устранить политику двойных стандартов из своей жизни, разобраться кто авторитет, кто пример для наследования, а кто нет. Также данное затмение может подталкивать к тому, чтобы больше работать в интеллектуальном плане, изучать что-то новое, заниматься саморазвитием, для того чтобы быть авторитетом в, других людей, в глазах других людей. Данное затмение может пошатнуть этот авторитет, но только с той целью, чтобы расшевелить человека и заставить его работать над собой. Не обязательно так именно должно произойти, но по девятому дому у нас не идут какие-то материальные вещи, это именно то, что нас вдохновляет, то, что нами движет, то, к чему мы стремимся, те, на кого мы равняемся, те, кто дает нам заряд энергии, вот такого рода люди, такого рода ситуации. Поэтому, по сути, очень важно в этот период найти свое, найти ориентир в жизни, не быть как в море корабль, который потерял дорогу и не знает, куда ему ехать дальше. Для этого нужно именно внутри себя найти ориентир и данное затмение может вот вызвать такие внутренние шатания, будто бы я всю жизнь в это верил, и оно перестает работать. Во что же мне верить дальше? Ну или опять-таки страх расширяться. Страх, но опять-таки, чтобы расширяться, нужно повышать авторитет среди своих работников и среди своего коллектива. Дальше, стрелец. Наиболее эмоциональная сфера – это восьмой дом. Это у нас тема ресурсов, семейный бюджет, тема интимных контактов с другими людьми. И данное затмение может воршить какую-то травму детскую, например. Рак в восьмом доме может давать какие-то детские травмы, которые человек никак не может отпустить или о которых до определенного времени даже и не не знает не задумывается об этом плюс это может дать решение каких-то финансовых вопросов связанных с семьей с недвижимостью опять-таки это разного рода инвестиции в недвижимость или наоборот желание извлечь финансы то есть что-то продать вот Поэтому очень-очень важно по данному затмению копать глубоко. То есть если есть какой-то момент, например, у вас на горизонте появился человек, с которым вы можете построить отношения. Восьмой дом отвечает за близость и за то, когда отношения переходят на этап, когда люди доверяют друг другу, у них семейный бюджет, они делят обязанности и соответственно если вы видите, что что-то не идет и проблема именно в том, что что-то внутри вам не дает раскрыться в таком случае нужно иметь смысл копать глубже и разобраться в себе в чем проблема скорее всего вот была какая-то ситуация очень эмоциональная в детстве которая мешает вам идти дальше и данное затмение что самое главное оно способствует решению данной ситуации то есть если это возникает то не для того чтобы вы пострадали и жили с этим дальше а для того чтобы вы эту тему закрыли то есть ее выявили да эту проблему и справились с ней что касается козерогов то у вас затмение произойдет в седьмом доме этот дом отвечает за открытых врагов, оппонентов за близких друзей в целом это люди, с которыми мы взаимодействуем так или иначе будь это друг или враг это все равно люди, которые сильно на нас влияют и которые могут даже в некотором смысле менять направление наших действий Плюс по седьмому дому идут партнеры по браку. Это дом, который находится ровно напротив первого дома, поэтому речь идет о таком прямом взаимодействии с другим человеком, открытом взаимодействии. То есть если это даже враги, то это открытые други, э, враги. Например, ваши конкуренты. Кстати, о конкуренции. Я очень люблю в анализ отмений включать анализ градусов, в которых они происходят, и, как показывает практика, это работает очень хорошо. Данное затмение произойдет, как я уже говорила, в первом градусе знака Рак. И этот градус называется опережающий. И он отвечает за э, ситуации, в которых один человек опережает другого. Поэтому тема конкурентной борьбы она будет очень актуальна для данного затмения. Возможно, это даже проиграется не только для э, знака Козерог. Но козероги в этот период могут сильно начать равняться на других или, скажем, учиться у других. То есть определенно вот какое-то взаимодействие для того, чтобы становиться лучше, будет происходить. Плюс сам по себе вот факт опережать кого-то, возможно, даже появится желание опережать самого себя. Быть лучше, чем ты был вчера, приносить большую пользу, больше результат в работе, чем это было еще месяц назад. То есть однозначно вот такой момент движения вперед и какой-то конкурентной борьбы может присутствовать. Водолеи. Шестой дом. Самое эмоциональное отношение к работе, повседневным обязанностям и к коллегам по работе, а также к своему здоровью. Вообще психосоматика будет очень хорошо работать в таком случае. И действительно, если человек перенервничает, то может себя очень плохо после этого чувствовать, и даже работа может не клеиться. Поэтому тоже важно... Понять свое отношение к работе, к труду, к обязанностям. Если сложно себя заставить что-либо делать, если сложно выполнять рутину, просто просыпаться с утра и начинать что-то делать, нужно в себе разобраться, какие именно эмоции блокируют вот это движение вперед и мешают, скажем так, ощутить себя эффективным человеком то есть по сути очень сильная связь эмоций с работой рутинными делами и взаимоотношения с коллегами могут восприниматься тоже очень эмоционально далее рыбы пятый дом это у нас дети хобби творчество у рыб очень эмоциональное отношение к тем кого они любят и это по многим причинам, но рак в пятом доме это один из ярчайших факторов, который на это указывает, поэтому тоже по сути вот те люди, кого вы больше всего любите, должны находиться в фокусе вашего внимания и если вы слишком эмоционально воспринимаете какие-то моменты, вам нужно в этих эмоциях разобраться. Особенно, если речь идет о начале отношений, отношений конфет на букетном периоде, а также может быть затронута тема взаимоотношений с детьми. Ну и плюс по пятому дому у нас идет личное дело. Там у рыб медленные планеты по одиннадцатому дому идут, и многие могут давать увольнение в пользу личного бизнеса. Вот такой момент может произойти. Дальше Овны. Четвертый дом. Это у нас недвижимость, семья, близкие люди, такие как родственники, те, с кем человек живет под одной крышей. Очень эмоциональные отношения, это нормально. Так заложена природа, эмоциональное отношение к родным, к теме недвижимости – может э, решаться важный вопрос по недвижимости, по данному затмению, прям например, вы очень переживали из-за чего-то, вот прям э, не могли уснуть, и данная ситуация решится, вы сможете в дальнейшем уже более спокойно э, к этому относиться. То есть решится какой-то вопрос по недвижимости или по... Э, вот вопрос, связанный с взаимоотношениями, с родными. Тельцы Третий дом. Эмоциональное отношение к теме обучения, знакомствам, перепискам. Может быть даже так, что кто-то посторонний что-то скажет, и вам это слово прям в душу западает, и вы впоследствии можете прокручивать себе этот разговор. И вам кажется, что это все не случайно. Поэтому очень важно все-таки правильно выстраивать свое общение, не позволять посторонним людям вмешиваться прямо очень глубоко в ваши эмоции. Плюс может возникнуть желание обучаться чему-то новому, получить какой-то новый навык или изучить какую-то новую сферу. В любом случае вы должны руководствоваться при выборе направления своими эмоциями. Если вам что-то не нравится, вам это будет сложно изучать, и вам будет сложно себя как-то, ну, скажем, заставлять. Поэтому вот данное затмение говорит вам о том, что вы должны прислушаться к себе и идти, навстречу той информации, которая вам по-настоящему интересна. И эм, это хороший повод астрологический, чтобы начать изучать что-то новое. Хороший повод, чтобы э, возобновить свой круг общения, сформировать его. Помните, что да, ретроградный Меркурий, но затмение действует намного больше времени, поэтому даже если вы будете этот круг общения формировать во второй половине июля, ничего страшного. Дальше, близнецы. Затмение произойдет в вашем секторе финансов, и понятное дело, что самая эмоциональная сфера в вашей жизни связана именно с деньгами, приобретениями, могут быть эмоциональные покупки в этот период, либо какие-то вот вложения в кого-то из членов вашей семьи финансовые, это может быть помощь вашим детям или то, что вы будете что-то приобретать для своего дома, семьи. Для близнецов характерно относиться к деньгам немножко так по-детски, эмоционально, так как это нормально, рак находится во втором доме. И... Опять-таки, если эмоции, какие-то установки мешают хорошо зарабатывать, если они мешают совершать какие-то покупки, к примеру, вы что-то очень сильно хотите приобрести, и вы можете себе это позволить, но в то же время вы боитесь чего-то, сомневаетесь, то данное затмение поможет вам разобраться в себе и расставить все по своим местам. То есть обращайте внимание именно на сферу финансов и заработка. В принципе, мы с вами прошлись по всем знакам зодиака. И напоследок хочу добавить, что следующее солнечное затмение произойдет у нас 14 декабря 2020 года. Оно, правда, уже будет не на оси Рак-Козерог. Это уже будет новая ось Близнецы-Стрелец. У нас на данной оси затмение будет 21 июня и затем еще в начале июля и все. И далее затмений на оси рак-козерог больше не будет, поэтому действительно сейчас есть шанс очень хорошо повлиять на те сферы жизни, которые в принципе вас беспокоили, которые были для вас актуальны на протяжении 18 месяцев вот так что вот такие новости в принципе на этом буду заканчивать эфир еще разве что отвечу на ваши вопросы я видела что были сообщения просто я их сразу не озвучивала сейчас поищу положительные смайлики я так испугалась. Что-то прям очень страшно стало. Итак. Здравствуйте, Алла. Я Солнечный Лев. Как же я вовремя попала на ваш эфир? Благодарю вас от всей души. Спасибо большое. Очень всегда радует, когда вот человек услышит именно то, что ему нужно было. Это значит, что уже какой-то прогресс в жизни идет. Спасибо за скорпионов. Алла, скажите, затмение в шестом доме можно ли найти работу? Конечно. Тем более это солнечное затмение. Можно, однозначно. У меня натальная Венера в первом градусе рака, а Солнце в тридцатом градусе знака Близнецы. На одном затмении, а на другом Северный узел в одиннадцатом, но асцендент во Льве. Ну, данное затмение повлияет сильно на вас, так как оно будет происходить на вашем светиле, на солнце, и еще и в точном соединении с вашей Венерой. Так что тема самопроявления финансовых отношений как минимум будет проигрываться именно в контексте вашего эмоционального восприятия этой ситуации. Весы можно повторить. Будет запись эфира, так что вы сможете даже и три раза прослушать. Мне, кстати, будет приятно, если вы будете этот эфир просматривать несколько раз. Давно хотела открыть еще магазин, и сейчас делали хорошие предложения по аренде. Но меня немного настораживает, что это все идет солнечное затмение. Вас прослушала и поняла, что это хорошо. Вы знаете, что действительно с затмениями настолько много связано разного рода заблуждений, что это тоже одна из причин, почему я решила выйти в прямой эфир. Чтобы ответить на эти вопросы, я время от времени... Делаю вот такие разборы, обзоры на Ютьюбе. Но понятное дело, что это забывается, или просто вы могли это видео не увидеть. Но в целом затмения, их суть как раз в том, чтобы делать движение в жизни человека. И это как вектор развития. Затмения задают тон, направленность. Это тот фактор, который указывает на определенные изменения в жизни. Поэтому, если по затмениям происходят какие-то перемены, это вполне нормальный процесс. Так и должно быть. Да, эфир сохранится. Спасибо большое за информацию. Алла, если это затмение попадает на Ице и на Юпитер, чего ожидать? Каких событий? Юпитер на Ице говорит о том, что вам важно быть авторитетом в семье. Очень эмоциональное отношение к семье, к родным. Постарайтесь завоевать этот авторитет в глазах вашей семьи. У меня солнце в раке. Венера ретроградная в близнецах в седьмом доме. Что меня ждет? С мужем развелась в декабре 19-го. В целом, тема отношений. Если вы что-то не отпустили с эмоциональной точки зрения, то... Нужно это сделать по данному затмению, разобраться в себе. И если все эмоциональные вопросы решены, то это может дать новое знакомство. Также очень хорошо по такого рода затмениям работать с людьми. Если вы заинтересованы в примирении, этот вариант тоже возможен, так как... Вы писали, что у вас Венера в близнецах, а Венера как раз петляет в близнецах, так что она может принести вам такой подарок в виде примирения с мужем. А если затмение в седьмом доме на северном узле, если затмение на ваших узлах происходит, то тем более на северном, то у вас сейчас возвращение узлов и это очень ответственный период в вашей жизни. Период, когда вы созерта, созерцаете результаты своей работы и понимаете, насколько вы правильно или нет понимаете, в чем именно заключается суть вашей личной реализации в жизни. То есть это будто бы такой момент, когда вы можете скорректировать ваш жизненный путь что вы должны делать, что не должны, чем хотите заниматься, чем не хотите. Плюс по личной жизни тоже. Северный узел в седьмом доме говорит о том, что нужно быть полезной другим людям, для того, чтобы обрести внутреннюю гармонию. В принципе, ответила на все ваши вопросы возможно, на этой неделе будет еще один прямой эфир, так как у меня есть некоторые новости, которыми я хотела бы поделиться с вами, но уже в другой раз. Если не получится на этой неделе провести, в таком случае мы с вами встретимся в начале следующей недели. Так что до скорых встреч. Спасибо большое всем за активность, за то, что нашли время. Желаю всем, всем добра, Всем пока!